Для мужчины секс – это как голод. Если его не пускают в дорогой французский ресторан, то он идет в Макдональдс или готовит себе сам.